Хочу представить э, пастора Пак, который поделится сегодня в <плодисменты> Кирей. Это пастор Пак, и его помощник Джойс, она его переводчик, она с ним по всем делам Израиля, она с ним всегда ездит. Я прилетел сюда из Кореи, потому что я очень сильно хотел увидеть вас. Это второй раз, когда я посещаю Михаил 목사님께서, 다이어블 다이 목사님께서 yeah. uh, 지난 uh, 작년 10월에 Пастор Михаил навещал нашу церковь в прошлом 어, 학생들을 개척하는데 지원하는 프로그램을 가지고 있습니다. и мы поддерживаем Библейскую школу из Кореи. цельем к Израилью с ранним крещением. и мы христиане, которые любят Израиль. 저는 이 샤바스에 잠시 이, 여러분에게. Я хотел бы этот просто проговорить небольшое послание для вас. Если у вас есть Библия, пожалуйста, откройте. Can you read? Не бойся, земля, радуйся и веселись, ибо Господь велик, чтобы совершить это. Не бойтесь животные, ибо паспище, пустыне произрастят траву. Дерево принесет плод свой, смоковница и наградные лоза окажут свою силу. Тут сказано, не переживай, радуйся, веселись. И про землю говорится Израиль. последнее время. И смоковница, И виноградная последнее они окажут свою силу To strings, the rain. И чтобы у дерева появилась сила, нужно, чтобы пошел дождь. И во времена после Иисуса был дождь, это дождь дождь. 성령의 비가 이스라엘 땅에 온 곳곳에 내렸습니다. 이에 через учеников Иисуса Христа дож Святого Духа был по всему Израилю. Как и Иринби. Это единственная дож. И только дож. Иринби уже был. В то время в Хаме 3000 человек. И тогда, после проповеди Петра, три тысячи человек пришло к Иисусу. И это сила святого дождя. И ровно right you know, перед the rain. тем, когда вернется Иисус Христос, будет еще один дождь. Это <laughs> поздний дождь. И ранний дождь, который будет первый, его вполне достаточно, чтобы взращивать растения, но дождь, который будет после него, он гораздо сильнее. И so, okay. давайте продолжим читать та же самая вторая глава с 23 по 24. И вы, Чадо Сиона, радуйтесь и веселитесь о Господе Боге вашем, ибо Он даст вам дождь в меру, и будет посылать вам дождь, дождь ранний и поздний, как прежде, и наполняться гумна хлебом, и переполняться подточилия, виноградным соком и леем. И тут обращение к Чадам Сиона. Вы есть эти дети сегодня. Right return, Прямо перед тем, как Иисус снова вернется, будет очень сильный дождь. Right И сейчас как раз время этого позднего дождя. И 어, 1세기 때 냈던 이른비보다 더 강력하게 내릴 겁니다. There will be so much powerful rain, power of the rain. There will be so much powerful rain, power of the rain. We, uh, we need to seek that the, powerful rain of oh, it it, <목소리도> the Spirit. We need to seek that powerful rain of the Spirit. 스가야 10장에 보면 봄비가 내릴 때, 늦은 비가 내릴 때 비를 구하라고 그렇게 말씀하셨습니다. When the later rain comes, more for the rain. И в Захарии 10 главе сказано Когда придет поздний дождь, ищи его uh, God says, Those who Захария 10 главе сказано а Когда придет весенний дождь, просите Господа еще больше дождя и он пошлет тучу еще больше дождя определить. И И это поздний дождь, это сила Святого Духа, она спасет весь Израиль. Аминь. It is raining on all of you right now. And so well, of you. Amen. who are this rain, now need to pray salvation for the Israel every day. И каждый, кто уже получил Святого Духа, который уже получил и был облиц, этим дождем, должен молиться за спасение Израиля Духа. В 25 стихе сказано, до времени, пока войдет полное число, и так весь Израиль спасется в 26 стихе и сейчас сила святого духа она уже сошла на церковь и например во времена коронавируса с моей церкви выросла 4, на 4 тысячи. И это все потому, что сила Святого Духа сошла на нас, сошла на них. И теперь пришло время, чтобы сила Духа Святого пришла в Израиль. 특별히 리빙 이스라엘 교회는 하나님이 특별히 사랑하는 교회입니다. I think especially the living Israel Church, God loves so much. Я думаю, что особенно Бог очень сильно любит Церковь Живого Израиля. 여러분이 하나님 앞만 아니라 저 여러분들에게까지 복음을 전해야 되는 강력한 소명을 가지고 있다는 것을 yeah. 아셔야 돼. И у вас есть призвание Бога служить не только в Хайфе, но распространять снова Божье по всему Израилю, в Иерусалиме. Аминь. Аминь. И по плану Божьему с помощью вас, через всех вас весь Израиль будет спасен. И I mean, I mean. yeah. so right I mean. чтобы это произошло, вам нужно принять силу Святого Духа, принять силу этого позднего дождя. Прямо сейчас. I mean. I mean. Продолжайте молиться, продолжайте петь, продолжайте просить Аминь? Господа, чтобы сошел его Дух Святой. Аминь. Господь услышит, и Он изольет силу Святого Духа на всех вас. Аминь. And the fig tree will bear the fruits. Amen. И Amen. Чтобы смоковница и виноградник он принес много плода. Amen. И что вы, вот это дерево виноградное и смоковница, и чада Сионы, это все вы. Amen. Right и поэтому благословляю всех вас и мы увидим, что сила Святого Духа она сойдет на вас rain, darkness, и когда вы примете Святого Духа, когда вы примете Его силу вся тьма уйдет из вашей жизни вся ваше сердце будет Now, не пока нет, а вы все на И через всех вас Израиль будет спасен. in the я благословляю всех вас. Сейчас сила Святого Духа зайдет на вас. На, всего, на весь Израиль сов ⁇ Святой Дух, и весь Израиль будет петь об Ишуа о том, что Он спасите. И детям Израиля нужно говорить Баруха Данай и тогда мы примем плод Иисуса Христа, тогда мы примем Светлого и Духа Данай. И тогда мы примем Светлого и Духа Данай. И скоро Иисус Христос вернется на Оливку и гору, и вы все его увидите. И прямо сейчас у этой смоковницы... У нас появляются листья и начинается исполняться пророчество Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Следующий стих очень важный. Before, before this, uh, generation goes, he will return. И перед тем, как уйдет это поколение на небеса, он вернется. Аминь. Аминь. Мы и я, мы реально живем в последнее время. Есть что и мы очень надеемся, что мы увидим, как все новое поколение будет вместе петь о возвращении Иисуса Христа. Мы благословляем вас, чтобы к вам пришло это время, и мы верим, что вы будете писать вместе с Иисусом Христа. 한세 사람입니다. 에베소서 이 장을 통해서 하나님은 한세 사람을 말씀하고 있습니다. One new man. 에베소서 두 번째 장. 하나님께서는 어 바로 이한세 사람을 지으시겠다. One new man을 세우시겠다고 말씀하셨어요. He will make one new man. Тут написано, «Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший, стоявший посреди преграды». Написано, что Он соделает из обоих одно. Бог спасет не только евреев. И Он спасет не только язычников. 유대인과 이방인을 함께 구원해서 그것을 한 몸으로 만드시겠다는 것. <목소리도> И я сейчас представляю язычников, вы представляете евреев, и сегодня мы вместе собрались в одно целое. И это желание нашего Иисуса Христа. И это желание сердца Отца, то, что мы становимся настолько близки. You know, the, you can't, you can't и вы знаете, что во времена Ветхого Завета евреи, они отвергали всех язычников. Но через 2000 лет прошло, и многие язычники, они отвергают евреев.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 и мы поддерживаем студентов вот, uh, Библейской школы в живом Израиле. И мы продолжаем молиться, чтобы построить еще больше церкви в разных городах. И в нашей церкви десять тысяч людей 7 часов в день молятся за вас. И у них слезы из глаз идут, когда они молятся за вас. И Когда Иешуа вернется, мы все вместе будем плясать. И это время будет очень скоро.